Сегодня вторник. По старому стилю 8 марта, по новому стилю 21 марта, 7 Великого Поста Крестопоклонная. Постный день, глаз 7. Сегодня праздник преподобного Феофилакта Исповедника Епископа Никомедийского, Преподобного Лазаря. И Афанасия Муромских, Мурманских, Аланецких, апостола от 70 Ерма, епископа Филиппа Польского, священника Феодорита, Пресвитера Антиохийского, преподобно мученика Даметия Персиянина, священномученика Иоанна Знаменского, Пресвитера, мученика Владимира Ушкова. Житие преподобного АФАНАСИЯ Муромского, Мурманского, Аланецкого и Гумина. В обители преподобного Лазаря Муромского или Мурманского подвязался около половины 15-го столетия Игумен Афанасий. К сожалению, не сохранилось никаких сведений о его богоугодной жизни. После кончины тело преподобного Афанасия было положено в особой часовне, и здесь же хранятся его вериги, памятник его подвигов. Подвижник почитается местно в обители преподобного Лазаря наравне с этим угодником Божиим. И почитание это идет издревле, уже во второй половине 17 века. Игумен Афанасий называется преподобным чудотворцем. Житие преподобного Лазаря Муромского, Мурманского, Алонецкого и Гумина. Преподобный Лазарь был грек по национальности, родом из Константинополя, где и воспринял иноческое пострижение. В своем родном городе он принял иночество в Высокогорском монастыре от старца Афанасия Дискета, строителя многих обителей. Затем преподобный восемь лет находился под руководством кисарийского епископа Василия. В 1343 году епископ Василий, желая укрепиться духовным благословением Русской Церкви, отправил преподобного Лазаря как знатока накописи с иконами и дарами к архиепископу Новгородскому, святителю Василию. Преподобный Лазарь должен был сделать для Кисарийской епархии список с Великой Новгородской святыни, иконы Софии, при мудрости Божией, и составить описание новгородских церквей и монастырей. Встретив преподобного, новгородский святитель до земли поклонился гостю и благословил его остаться в устроенном им монастыре. Десять лет верно служил преподобный Лазарь святителю Василию, а в 1352 году, после кончины святого архипастыря он своими руками одел в готовые одеяния святое тело и много пролил слез. Вступивший на престол святитель Моисей, Архиепископ оказывал преподобному свое благорасположение, однако, опечаленный тем, что он теперь лишился обоих своих наставников, о кончине епископа преподобный узнал ранее по письмам. Преподобный Лазарь думал возвратиться на родину. Вскоре во сне ему явился святитель Новгородский и указал идти в северную сторону к морю, к острову Муч на озере Онега, Мурманский остров на Онежском озере. А в скором времени и его первый наставник, епископ Кисарийский, во сне повелел ему идти на то же место и основать обитель. По летописям известно, что в то время новгородцы предпринимали первые попытки обратить в христианскую веру народы, населявшие Поморье. Лазарь стал подробно расспрашивать сведущих людей о тех местах. Остров был тогда во владении новгородского посадника Иоанна. Преподобный Лазарь пришел к нему и стал просить на жительство этот остров, поведал посаднику и то, что он воздвигнет там церковь и построит монастырь. Сначала посадник Иоанн пожалел острова и отказал преподобному. Но ему было во сне видение. Умерший архиепископ Василий явился и грозно приказал посаднику отдать остров Лазарю. И, призвав подвижника, он сказал, «Ступай, отче, на место, указанное тебе Богом, на острове Муч». При этом он рассказал о видении бывшему ему. Однако родственники посадника стали жалеть об острове и уступили его лишь за плату в сто гривен серебра и за некоторые драгоценные вещи. Лазарь отправился на Мурманский остров со слугами посадника, которых тот послал для сбора податей. Перед отъездом преподобный посетил святого Моисея и спросил у него благословения и передал ему о причине своего отшествия в пустыню. Святой архипастырь благословил преподобного и предрек много такого, что потом сбылось. Помолился преподобный Лазарю гроба своего духовного друга архиепископа Василия и отправился в путь. После долгого и трудного путешествия, когда не один раз смерть грозила путникам, преподобный прибыл на остров, в то время необитаемый. Поставив хижину, он стал проводить тяжелую жизнь отшельника. Неподалеку от этого острова жили дикие и неведущие истинного Бога и народцы — лопари и чуть. нелюбо им было, что на острове поселился отшельник, и они часто приходили сюда. Некоторые поселились вместе со своими женами и детьми, недалеко от хижины преподобного, причиняли ему много огорчений и говорили, «Оставь ты инок это место». Много раз они немилосердно били святого, грозили даже убить его, неоднократно отгоняли его от острова. Но Господь не оставлял своего избранника, укреплял и хранил его». Лопари сильнее и сильнее ополчались на преподобного Лазаря, собирались убить его. Тогда преподобный удалился на одну гору, называемую Тетеревица, где он ископал себе маленькую пещеру в одном поприще от острова. Однажды подошли они к хижине, но преподобный был не в ней, а в своей пещере. Дикие люди думали найти в хижине преподобного сокровища, но не найдя ничего, предали ее огню. И как бы в возмездие за это напал на них великий страх, и многие из них ослепли. В хижине находилась икона Богородицы, которой благословили преподобного при его пострижении и иноке. Увидев, как сгорела хижина, преподобный весьма опечалился, думая, что икона погибла в огне. Направляясь к месту своей хижины, он размышлял о том, угодно ли Господу, чтобы обитель была на этом месте. И вдруг осмотревшись, увидал на месте сожженной хижины чудом уцелевшей от огня образ Пресвятой Богородицы и услышал глаз «Неверные люди станут верными, будет единая церковь и единое стадо Христова. Поставь на семь месте церковь в честь успения Пресвятой Богородицы». В другой раз видел святой, как это же место благословила «жена святолепная», сияющая золотом, и благообразные мужи поклонялись ей. А вскоре к преподобному пришел сам старейшина Лопарей и просил исцелить слепорожденного ребенка. «Тогда мы уйдем с острова, как приказывают твои слуги», — понял преподобный Лазаря, что это ангелы небесные, и возблагодарил Господа. Совершив моление Господу Богу и при чистой, Лазарь взял дитя, окропил его святою водою, приложил к образу Богородицы, и чадо прозрело. Старейшина удалился в радости и через некоторое время снова вернулся к чудотворцу, принес в дар часть своего имения и пищу. Преподобный взял у него одну только шкуру оленя и немного пищи. После этого злые люди покинули остров, а отец исцеленного впоследствии стал монахом, а все сыновья его крестились. Тогда стали приходить к преподобному люди из дальних стран и жить с ним, причем некоторые принимали иноческое пострижение, и поставили тогда отшельники деревянную церковь в честь воскрешения Лазаря, друга Божия. Пришли к нему и его соотечественники из Константинополя, святые иноки, Елиазар, Евмений и Назарий, будущие основатели предтеческого монастыря в Олонецком крае. Вскоре преподобный направился к новгородскому архиепископу, святому Моисею. Святитель подробно расспросил его о месте подвигов, о многотрудном пустынном житии его, благословил, дал ему антиминс, священные сосуды и обильную милостыню. Прибывая в Новгороде, подвижник узнал, что посадник Иоанн уже скончался. Тогда он пришел к его сыну Феодору, последний с любовью принял преподобного и сказал ему «Отец мой». «Отходя ко Господу, велел мне отдать тебе сто гривен, и грамота отца моего о том острове, на котором живешь ты». При этом он отдал преподобному сто гривен и щедрое пожертвование на устроение обителя. Отдал он и грамоту, где отец его собственную рукою написал следующее. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Дал я, посадник Иван, Фомин сын чистой Богородице, священнику Лазарю и его черницам, принадлежащую мне часть земли и воды, по своей душе и по своих родителях, по озере Онеги, остров Муч, со всею землею и озеро Мурманское, и около озера речки и островки. В них воды, ловища и перевесища, чем владел я, покосы и поросшие земли и воды». Пусть владеют землею и водою все черницы чистой вовеки. А детям моим не вступаться, властям не делать насилия, не отнимать ни земли, ни воды. Пусть владеют по духовной и покупчей деда моего вовеки, пусть черницы обрабатывают землю при помощи своих слуг. А кто приступит нашу грамоту и нарушит ее, тот даст ответ Богу и Пречистой». Спустя некоторое время преподобный из Новгорода отправился на свой пустынный остров. Там он еще усерднее трудился над устроением обители, осветил церковь в честь воскрешения Лазаря, друга Божия, поставил келлии для сподвижников и огородил все место. Два инока, пришедшие из Киева, построили другую церковь, «Успение Пресвятой Богородицы Печерской». И стало умножаться тогда число братьев. Вскоре пришел в новую обитель с горы Афонской старец Феодосий, который проводил весьма добродетельную жизнь и носил на себе тяжелые вериги. Между тем преподобный Лазарь достиг глубокой старости и было явлено ему, что скоро последует его кончина. Тогда он призвал к себе братью и сказал «Братья мои, вы сами видите, что пришел конец моей жизни. Из среды вашей изберите себе вождя и учителя». Но братья просили, чтобы преподобный сам назначил им игумена. Тогда преподобный благословил Феодосия на игуменство в своей обители. Причастившись христовых тайн, он благословил братью и, воздев святые свои руки, предал Господу дух свой». Братья с честью и псалмопением погребли преподобного за алтарем церкви друга Божия Лазаря на том месте, где преподобный поставил первоначально крест. Приставился преподобный Лазарь 8 марта 1391 года на 105 году своей жизни. Мощи его почивают под спудом подле Успенской церкви, бывшего Мурманского монастыря. Житие святого было записано старцем Феодосием со слов самого преподобного Лазаря. Житие преподобного Феофилакта-исповедника, епископа Никомедийского. Святой Феофилакт жил в Константинополе в восьмом веке во время иконоборческой ереси. После смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара на престол вступил император Константин VI. Произошла и смена патриархов. Святой патриарх Павел, память 30 августа, будучи не в силах управлять паствой при сильно распространившемся иконоборчестве, добровольно оставил кафедру в 784 году. На его место был избран святой Тарасий в то время первый царский советник. По настоянию нового патриарха был созван Седьмой Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь, для православия наступили относительно мирные времена. Монастыри вновь стали пополняться насельниками. Святой Феофилакт, преданный ученик святого Тарасия, по благословению патриарха вместе со святым Михаилом удалился в монастырь на берег Черного моря. Ревностные подвижники своими богоугодными трудами и сосредоточенным молитвенным подвигом получили от Бога дар чудотворения. По их молитвам, во время сильной засухи, когда жнецы на поле изнемогали от жажды, пустой сосуд стал источать столько воды, что ее хватало на целый день. После нескольких лет пребывания в монастыре они оба были посвящены патриархам Тарасием в епископский сан, Святой Михаил был поставлен епископом сенатским, а святой феофилакт – епископом некомедийским. Возглавляя некомедийскую церковь, святой феофилакт неустанно заботился о веренной ему пастве. Он строил храмы, больницы, странно приимные дома, щедро раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных. Сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны. Когда императорский трон занял иконоборец Лев V, армянин, в страшная ересь вспыхнула с новой силой. На императора иконоборца не смог повлиять и преемник святого патриарха Тарасия, святой Никифор, который повсеместно с епископами тщетно убеждал правителя не нарушать церковного мира присутствовавший на переговорах императора с патриархом святой Феофилакт, обличая еретиков, предсказал льву-армянину скорую гибель. За смелое пророчество святитель был отправлен в ссылку в крепость Стровель в Малой Азии. Здесь он томился 30 лет до самой кончины, последовавшей около 845 года. После восстановления иконопочитания в 847 году при императрице святой Феодоре и сыне ее Михаиле святые мощи епископа Феофилакта были перенесены в Никомедию. Житие апостола от 70. Ерма, филиппопольского епископа. Римский гражданин, но по происхождению грек. Жил в конце первого века был епископом в Филиппополе, Фракийском. О Ерме упоминается апостолом Павлом в послании к римлянам. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма». Ерм — автор книги «Пастырь», написать которую его побудили откровения свыше. В самом пастыре о его авторе сообщается, что он жил в Риме во время папы Климента. Был сначала богат, занимался мирскими делами, имел злоязычную жену и порочных сыновей, к которым не был достаточно строг и за это наказан от Бога потерей и богатства. Недоумевая о причинах постигшего его бедствия, Ерм был вразумлен об этом в ряде бывших ему видений. Эти видения и наставления и составляют содержание книги. По форме изложения пастырь принадлежит к числу апокалиптических произведений. Книга имела такое влияние, что временно вносилась как составная часть в Библию, но не вошла в окончательный канон Священного Писания. Святой апостол от 70 Ерма был епископом Филиппополе, мученически скончался в первом веке. В послании к римлянам святой апостол Павел призывал римлян приветствовать апостола Ерма. Житие священно-мученика Феодорита Антиохийского, Пресвитера Святой Феодорит был Пресвитером и сосудохранителем Соборской церкви в Антиохии. Эта церковь была построена и богато украшена императором, святым равноапостольным Константином Великим и его сыном Констанцием, и называлась в народе Золотой Церковью. Заняв престол после смерти императора Констанция, Юлиан Отступник решил восстановить язычество по всей Римской империи. Император назначил своего дядю, тоже Юлиана, правителем Антиохии. Он повелел ему закрывать христианские храмы, а изымаемые из них ценности передавать в императорскую сокровищницу. Желая угодить императору, правитель, тоже отступивший от христианской веры, с ревностью взялся за нечестивое дело. Прибыв в Антиохию с сановником Феликсом, он приказал заключить пресвитера Феодорита под стражу, а сам приступил к грабежу, осквернив алтарь и святой престол. Один из присутствовавших, Евзой, пробовал усовестить нечестивца, но был за это избит. Юлиан обвинил святого Феодорита в сокрытии церковных ценностей, но честный сосудохранитель опроверг обвинения и открыто обличил Юлиана в отступничестве. Несмотря на все зверские пытки, святой мученик до конца защищал веру во Христа Спасителя, а Юлиану и императору предсказал скорую смерть за святотатство. Воины, мучившие святого Пресвитера, пораженные его твердостью и терпением, и укрепленные силою Слова Божия, обратились к вере Христовой, за что были потоплены в море. Сам исповедник был обезглавлен. Поругание и кощунство над святынями не осталось безнаказанным. Предсказание святого Феодорита вскоре сбылось. Правитель Юлиан в муках скончался от тяжелой болезни, а император Юлиан погиб в походе против перцев. Житие преподобно мученика Дометия Персиянина. Время и место кончины неизвестны. Его память содержится в Синоксаре Константинопольской церкви конца X века, типиконе Великой церкви IX-X веков, Синоксарах семейства В. По мнению архиепископа Сергия Спаскова, святой Дометий является одним лицом с преподобным учеником Дометием Сирийским, персиянином. Из стишных синоксарий память Дометия попала в печатную минею Венеция и затем была включена в синоксарист преподобного Никодима Святогорца.